В день святого Валентина приходи ко мне один. Я исполни все желания, как из лампы Алладин. Даже песню я спою, как же я тебя люблю. Большой любви тебе желаю, Огромной, чистой, как слеза, И чтоб все время улыбались твои веселые глаза. В день Святого Валентина я сердечко подарю. Подари ты колечко, я давно тебя люблю. Поздравляю вас с Днем Святого Валентина. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, любви большой, огромной, а самое главное – настоящей.